Всем привет! С вами Киевское Море. У нас есть опыт в намотке шнура на катушки, скажем так, шнуров разного диаметра. Мы хотели показать, как мы это делаем, то есть поделиться с вами опытом, скажем так, представить вам наши способы. Плюс маленький лайфхак для тех людей, которые увлекаются увлеченной рыбалкой. Мы покажем, как, скажем так, дешево и сердито перематывать шнур с катушки, если вы купили катушку, скажем так, если вы купили катушку нормального бренда, там, Шимана, Дайва, скажем, более-менее людскую катушку, у нее, как правило, в комплекте идет одна шпуля. И это, скажем, создает некий дискомфорт в наматывании шнура, бейкинга, перематывании, То есть мы это покажем, как это, скажем так, просто сделать так, что у вас все будет отлично. В принципе, тут сложного ничего нету. Надо купить самую дешевую, катушку какую можно купить и как правило у дешевых катушек в которых нет мгновенного стопора там, с байтранером, ну, желательно чтобы она была фидерная, большая как правило большие катушки такие они комплектуются второй шпулей вот такого комплекта вам хватит скажем так на всю жизнь, плюс вы будете помогать там своим друзьям рыболовам, то есть кто обратится к вам все будут знать что вы можете сделать очень красиво и, и комфортно уложить шнур бекинг, все намотать мы сейчас покажем, как мы это делаем. Берем комель спиннинга, ставим катушку. Очень просто все делается. Сразу наматываем шнур. Векинг ложим сверху. Берем шнур. Шнур можно, опять же, кто-то смачивает, кто-то не смачивает. Как показывает практика, ну, смачивание это все. Ну, лишняя трата времени. На рыбалке все смочится, все уложится. Лучше, чем на рыбалке, не уложится нигде и никогда. И никто не уложит, у, уложит лучше шнур на катушку, чем рыбалка. Можно кидать в ведро, там, к другу, жене давать на ручку там, и просто наматывать шнур. То есть берем кончик шнура, продеваем через, через первое кольцо. Берем. Я вообще делаю так, прям беру, делаю петельку и на клипсу. Одеваю на клипсу шнур чтобы даже не приматывать его к, э, скажем так, к шпуле, к катушке, просто одеваю на клипсу, зажимаю шнур, настолько тоненький, что вообще не видно, и просто наматываю на катушку, начинаю наматывать шнур, то есть это достаточно просто, то есть просто вы вот через клипсу там как как угодно прикрепили шнур к катушке и наматываете до конца то есть Сейчас, я думаю, этот момент ускорится. Так, вот мы намотали шнур на катушку. В принципе, тут уже видно, что идет обратный конус такой маленький, но надо все-таки до конца это сделать. Так, берем шнур. Вот кончик шнура намотали. То есть тут явно мало шнура намотано и надо сделать бэкинг. Количество шнура должно быть. Вот здесь две ступеньки, грубо говоря. Вот первая, нижняя, верхняя. Вот по нижний край. По первую ступеньку скажем так не по первую не по вторую а по первую шнур должен быть намотан до нее не выше не ниже здесь вот есть сейчас буквально там 2 миллиметра вертикального скажем вертикальной части шпули вот надо чтобы поднять скажем шнура стало больше на катушке для того чтобы стало больше под низ надо подмотать леску. сейчас мы связываем между собой леску, то что называется бэкингом и наматываем до конца то есть смотрим какой уровень скажем намотки будет Обычно как бы, я сильно не заморачиваюсь, скажем так, сматываю очень просто. Навстречу встречу друг другу вот, шнур и леска. Берем, это очень просто. Берется вот леска и шнур навстречу друг другу. Вот прям так. Зажимаем, делаем обычную петельку, если так, камера, и в, внутри саму себя леска, сама себя, скажем так. Обычная петля, которая зажимает сама себя и шнур. И вот происходит вот такое. То есть мы делаем узелочек вместе, чтобы проходил шнур и леска внутри. Переворачиваем, так же самое делаем здесь. То есть делаем узелок, леска и шнур. Обвиваем там, 3, 4... Ну, шнур лучше раз 5. Например, продеть в петлю и затянуть. И потом мы когда затягиваем, получается один узел к другому двигается навстречу, то есть просто маленький, маленький узелочек получается, ничего не торчит в сторону. Теперь обрезаем шнур, леску обрезаем. По поводу лески, какую использовать, то есть стараться надо брать леску как можно тоньше, то есть для того, чтобы во-первых узелочек был меньше. Во-вторых, когда э, толстая лиска, если будет у вас толстый бэкинг, скажем так, и тонкая леска, то шнур уложится, э, скажем, неравномерно, будет такими буграми. А так, если тонкую риску использовать, то будет все четко, как бы ровненько, все правильно будет. Даем лиску нашему помощнику да, и просто мотаем, скажем, наш бэкинг, наматываем на катушку. Мы намотали лиску сверху нашего шнура и у нас вот получилась скажем вот так, вот такая конструкция то есть сейчас сверху леска снизу у нас шнур вот то что мы говорили то есть тут есть скажем так две ступенечки две ступеньки у катушки у шпули вот первая ступенька вторая вот надо под нижний край первой ступеньки намотать то есть если бы мы сейчас намотали еще больше лески уже было бы не сильно хорошо скажем так петли могут слетать то есть там Дальность вылета будет тоже там непонятно что То есть правильно, скажем так, по науке Вот до вот этого э, края есть, Сейчас правильно укладка Здесь в принципе, вот, если сейчас посмотреть Угол наклона То есть есть такой маленький, скажем так, конус, есть обратный конус В принципе для дайва это нормально, как бы это нормальная укладка Здесь я считаю, что не надо ни подкладывать, ни убирать, ни, ни добавлять шайбочки То есть как есть, так и оставлять то есть, если бы здесь было мало, а здесь, например, сильно много, то надо было ее подымать. Если бы, наоборот, здесь было мало, э, тут много, то ее бы надо было опускать вниз, то есть убирать шайбочку. А так здесь ничего делать не надо. То есть все четко. С упаковки можно наматывать шнуры и рыбачить. Сейчас мы снимаем катушку, ставим дешевую катушку, в которой самый главный критерий – это две шпули. То есть можно, чтобы они даже пластиковые были, железные, без разницы, какие Ладно, чтобы она была глубокая, фидерная, карповая, то есть большая катушка, чтобы быстрее это все происходило Она нам, скажем, вспомогательная катушка Она нам нужна только для того, чтобы достать, скажем, снизу шнур Так, берем леску Продеваем через первое кольцо Комель, то есть так удобнее через комель, через спину, скажем, первое так, И наматываем Бэггинг и леску наматываем на нашу катушку так. Мы смотали с катушки Смотали весь шнур вместе с леской Теперь, что нам надо Откручиваем шпулю Ставим ее вторую шпулю Прикручиваем Можно даже пластиковый Берем теперь Опять продеваем Сквозь первое Кольцо Опять же можно Под клипсу Здесь ничего приматывать не надо Здесь ничего будет держаться Просто натяжку пальцами сделали и перематываете, перематываете шнур вместе с бэкингом. Пробовали разные способы, ну вот с, скажем, дешевой катушкой, чтобы у катушки было две шпули. Это, скажем, проще всего и быстрее всего. То есть ну, наматываем шнур, потом наматываем леску на катушку, потом сматываем на одну катушку, на вот, yeah. скажем, дешевую и перегоняем это с одной шпули на другую. И потом у нас получится, сейчас вы увидите, конец лески скажем, конец бэкинга, сверху будет этой дешевой катушки И потом мы просто перематываем на нашу катушку, которую мы будем рыбачить, и вуаля, у нас все получится. Ну, смотрите, сейчас это все произойдет на ваших глазах. Все, мы, получается, перемотали. Сначала мы намотали сюда шнур сверху леску, затем мы отсюда смотали на одну шпулю шнур с леской, и потом отсюда перемотали на дополнительную, скажем так, шпулю. И получился у нас, мы достали нижний, скажем так, кончик. Э, лиски достали, скажем, с нашей всей катушкой. То есть мы перевернули полностью шнур. Теперь что нам сделать? Только эту край лиски примотать э, к нашей катушке. Когда мы сейчас будем, скажем, все это наматывать, снизу будет лиска, сверху будет наш шнур, которым мы будем рыбачить. У нас будет правильная укладка. Правильная намотка, то есть мы все уже сделаем правильно. Благодаря всего лишь одной катушке с двумя шпулями. Самой дешевой катушки. То есть там не принципиально. Сейчас мы это все сделаем. Сейчас мы снимаем эту катушку. Кстати, да. Я бываю так часто делаю. Конечно, может так не сильно можно делать. Послабляя фрикцион. Идет постоянная нагрузка. Катушку эту не жалко, это мы покупаем катушку специально для намотки. То есть я ее, скажем так, убиваю, мне не жалко. То есть послабляю фрикцион, чтобы не через пальцы, а постоянно идет натяжка. То есть я сейчас вот просто отдаю катушку. Когда я буду сейчас наматывать, у меня все время будет идти нагрузка, скажем так, равномерная нагрузка. Это будет еще лучше, чем через пальцы. Кто-то скажет, что так делать нельзя. Так делать нельзя. Усложняется, усложняется задача давай попросим может чтобы там 5-10 минут я же не знаю кто там давай паузу начну может они нас знают я попрошу к вам 5 минут Вот у нас есть бэкинг наш и вот есть катушка. То есть мы берем два раза вокруг шпули и потом просто затягиваем обычным узелком, какой, скажем так, знаем каким пользуемся в рыбалке. То есть узел, узелок не принципиальный. Главное два раза вокруг шпули. Есть, можно в принципе приготовить сразу петлю любую. Есть рыбаки умеют там петли делать. Можно петлю сделать. Потом эту петлю вдвое вот так свернуть. Вот, вдвое. То есть вот узелочек. Получается конструкция наша. В два свернули раза. Вот. И вот эти два раза одеть на шпулю. Это будет, наверное, проще всего. И потянуть. Получается, когда два раза оно так схватится, скажем так, к шпуле. И вот наша лиска уже, когда мы сейчас закроем душку, она уже, скажем, никуда не будет прокручиваться. То есть будет намертво при, привязана к самой шпуле. Узелок маленький, комфортный, то есть оно никогда не прокрутится. Потом у вас ни шнур, ни бекинг, ни лиска. То есть все будет держаться намертво к шпуле. Обычно я это делаю через фрикцион. Другой дешевый катушка. Можно поджать чуть-чуть, чтобы была больше натяжка. Все, и вот идет натяжечка, оно плавно, все. Это лучше, чем через пальцы держать. Здесь будет равномерная укладка будет. Все. У нас снизу получилась лиска, сверху получился шнур. До, первого, до первой ступенечки. По нашему мнению, скажем так, это очень эффективный, интересный способ намотки шнура. Но самый интересный, ну, скажем так, главный результат. Катушку нам эту дополнительную вообще не жалко. То есть это не ловить на нее, а сугубо для перемотки, скажем так, намотки перемотки шнуров с катушек. Когда у нас нету второй запасной шпули, то есть это как бы определенной сложности, чтобы не перематывать руками там, или еще чем-то там какими-то дрелями на шпульки, на пустые катушки из-под э, бобинки, из-под шнуров, из-под э, лески. А так вы катушка перегнали, скажем так, ну там три раза вам перемотать надо. Но зато вы сделали все четко и все правильно сделали. И у вас будет хорошая укладка, хорошая намотка, то есть через... потом посслабляете фрикцион, открываете, ну, какая же. При условии, что вы этой катушкой ловить не будете, это сугубо для намотки шнура. В принципе, тут как бы сложного ничего нету Купили один раз и пользуйтесь. Ну, кому как нравится. Так, в принципе, это хотели вам показать. Если какие-то будут вопросы у вас к нам, задавайте в комментариях. Всегда рады, да. Всегда рады вам. Мы отвечаем всегда. Всем отвечаем, да. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Следите за нами. Скоро открытие нового рыболовного сезона с лодки. Так что, все. До встречи.